Здравствуйте. 13 марта исполняется 174 года со дня рождения великого лингвиста Бодено-де-Куртане, который работал в Казанском университете. И поэтому сегодня в студии собрались те, кто а, поговорит с вами о его деятельности, о его жизни. Это а, заместитель директора по образовательной деятельности Института международных отношений, доцент Елена Александровна Венедиктова. День добрый. А, заместитель директора по социальной и воспитательной работе Института международных отношений доцент Виктор Евгеньевич Туманин. Добрый день. И директор э, высшей школы иностранных языков и перевода доктор педагогических наук Диана Рустамовна Сабирова. Здравствуйте. Итак, начнем. Виктор Евгеньевич. Э, Буден де Куртане mm. очень известная личность, но родился он э, недалеко от Варшавы, в Польше. И каким образом поляк... Э, стал профессором Казанского университета. Ну, вообще, Будуэн де Куртене это очень интересная фигура. Uh, он родился в 1845 году, недалеко от Варшавы, как вы уже сказали. Uh, он... Uh, происходил из очень древнего рода. По э, легенде, которая до сих пор жива э, среди его потомков, э, род Будуэнов де Куртене — это э, род, вышедший из Франции, и э, родоначальником, основателем этого рода был французский король Людовик VI. Один из э, представителей этой Этой династии был в свое время императором Латинской империи во времена крестовых походов. А затем, где-то примерно на рубеже 17-18 веков, династия де Куртене перебралась в Польшу, в Речь Посполитую, и вот, связала свою судьбу, все будущее именно с этой страной. Будуин де Куртене учился в Варшавской высшей школе. Он э, блестяще ее окончил, затем он переехал в Петербург, э, защитил диссертацию, и в 1875 году он э, переехал в Казань, поступил в Казанский университет и э, профессором. Стал, профессором, mm -hmm. да, стал профессором Казанского университета с 1875 по 1890, 1883 год. Mm -hmm. Он был профессором Казанского университета. Нужно сказать, что в это время в Казани уже существовала очень большая диаспора поляков, было очень много поляков и в самом Казанском университете. В Казанском университете даже целые династии выстраивались профессоров, преподавателей, которые на разных факультетах Казанского университета работали в это время в нашем университете. И Буденду Куртене как раз очень органично вписался, влился в семью профессоров Казанского университета. Здесь он э, получил звание профессора, э, занимался своими научными исследованиями, и э, очень многие свои научные открытия, которые сделали, ему мировое, которые сделали ему мировое имя, он как раз совершил именно в стенах Казанского университета. Э, вот изучением его наследия, изучением его жизни как раз до сих пор и занимаются в Казанском университете. Но я знаю, что у нас э, очень сильная школа полонистов, э, и вы, Виктор Евгеньевич, тоже ведь к ней принадлежите. Именно Совершенно потому, верно. что у нас такая крупная была диаспора поляков Казани. Да, конечно. Вообще Казань, она э, в 19 веке занимала очень большое место э, в жизни польского народа. Потому что с Казанью, с Казанским краем, с Казанской губернией были связаны судьбы тысяч поляков э, в XIX веке тех, кто принимал участие в национальных восстаниях, национально-освободительном движении по, э, поляков и очень много поляков, в том числе и сильных, оказалось в Казани либо в казанской губернии. А что приезд Буденного Куртане в Казань он был, был случайным? Он не случайный. А потом, а что дальше было? После этого он э, работал в Казани, но в 1883 году он переехал э, в Юрьевский университет в Тарту. И затем стал работать, работал в целом ряде ведущих вузов Российской империи. Он преподавал и в Петербургском университете, он преподавал в Егелонском университете в Кракове, он работал в Варшавском университете. И причем он был не только блестящим преподавателем, он был гениальным ученым. И признанием его научных заслуг стало то, что он был избран и членом-корреспондентом Петербургской академии, и э, Академии знаний э, в Польше являлся э, человек, действительно сделавший неоценимый вклад э, в науку, в развитие мировой лингвистики. А потом интересно угу. еще судьба его и тем, что... Он был не только ученым, не только преподавателем. После того, как в 1918 году была восстановлена Польша, он уехал в Польшу, он остался, стал жить дальше и работать в Польше. Так вот, в 1922 году в Польше проходили первые выборы президента, и Будуэн де Куртене как раз участвовал в этих выборах. Он был одним из кандидатов на этих выборах, но президентом не стал, но сыграл свою роль в политической жизни своей страны. Это была бы совершенно потрясающая история, что один из профессоров Казанского, Казанского университета, университета стал бы президентом Польши. Ну ладно, хорошо, что он остался более так сказать, важным и значимым для науки. Для Казанского университета. И для Казанского университета, да, конечно. Диана Рустамовна, вот действительно, Бадуинда Куртане личность чрезвычайно многогранная и политик, и, и литературведением занимался. Он писал совершенно потрясающие рецензии на произведения современной литературы, на футуристов, например, там, на Ахматову и так далее. Но, конечно, нам он интересен прежде всего как лингвист. А вот что же он сделал как лингвист? Почему мы говорим о том, что он создатель Казанской лингвистической школы? Да, мы можем сказать, что Бадуэль де Куртене совершил своего рода переворот в языке в науке о языке. Mm -hmm. До него господство историческое направление, в рамках которого языки изучались по письменным памятникам. Но у Ивана Александровича был иной взгляд. Он считал, что суть языка в речевой деятельности, и изучать нужно живые языки. В течение многих лет он свои научные труды писал и на русском, на польском, на французском, итальянском, чешском, литовском, ряде других языков. Он участвовал в многочисленных экспедициях, в рамках которых он исследовал славянские языки, диалекты, и особое внимание он уделял фонетическим особенностям этих языков. И э, эти исследования, результаты позволили Ивану Александровичу Будуэнду Куртене э, совместно и, может быть, еще идеям его младшего коллеги Николая Крушевского создать и разработать, поляка. тоже mm -hmm. поляк, живший в Казани, э, создать теорию фонемы и фонетических чередований. Итак, в своем труде опыт чер... фонетических чередований они изложили э, теорию фонемы. И можно сказать, что Будуэнду Куртене стал создателем уже впоследствии теории письма, и можно сказать, что стала основоположником фонологии. В общем-то, заслуг достаточно много, как у лингвистов. Давайте на секундочку остановимся. Да, конечно, и теория фонемы, и фонология, и вообще экспериментальная фонетика, но я боюсь, что большая часть наших слушателей не лингвисты. Они не знают, а вообще, что такое фонема, о которой мы, как лингвисты, филологи, говорим, в общем-то, о чем-то очень понятном и знакомом. Да, одной из заслуг Будуэнда Куртене как раз явилась введение в научный обиход этих двух единиц, двух понятий фонема, морфема. И нужно сказать, что э, обе эти единицы он рассматривал психологически. То есть фонему он связывал с психообразом созданного человека. Он ввел в, понятие, в обиход понятия фонемы и фонемного строя. Это, в общем-то, его крупнейшая заслуга. Но хочу сказать, что эти определения не менялись со временем, но его понятия фонемы и морфемы, тоже впоследствии с психологической точки зрения, они всегда оставались актуальными. Поэтому, если говорить про, фан, э, про морфему, то э, любая часть слова, обладающая самостоятельной психологической жизнью, как он говорил, и, конечно же, неделимая с точки зрения вот этой психологии. Поэтому и корень, и любой аффикс, суффикс, префикс, э, окончание – все рассматривалось э, им вот в этом ключе. Я еще хочу подчеркнуть еще одну заслугу э, Бадуэна де Куртене. Он первым э, в лингвистике начал использовать математические методы. Yeah. <laughs> он э, доказал, что на развитие языков можно воздействовать и даже нужно воздействовать, а не просто их э, изучать и как-то пассивно фиксировать э, какие-то языковые явления, их изменения на основе его работ и возникло новое направление это экспериментальная э, фонетика наконец э, так и сложилось сейчас в жизни его предсказания, наверное, сейчас были, что лингвистика превратилась в более точную науку и в ней все больше и больше присутствует такой количественное математическое мышление. Да, вот, наверное, наши слушатели, когда воспринимали то, о чем вы говорите, вспоминали, как в школе их заставляли делать фонетический подход, разбор, морфологический разбор, но в современной школе это больше такая схоластика, а вот то, о чем говорил Буденда Картоне, то есть психологическое явление, наверное, это позволяет сделать язык такой, таким живым и понятным и более близким Uh, и для школьников, и для тех, кто эту школу уже, наверное, давно закончил. Да и для профессиональных лингвистов <свист> тоже. Конечно, я согласна. Uh, но вот вы говорили о том, что Будуэн-де-Крутане уделял внимание современным языкам, да, потому что действительно в то время все изучали латынь, древнегреческий, историческое развитие языка, а современные живые языки, они, в общем, ставили в стороне. И в этом смысле, наверное, идеи Будуэн-де-Крутане, они нужны интересны современным лингвистам. Uh, Как-то вот uh, в высшей школе иностранных языков мы опираемся на эти идеи? Безусловно. Я хочу сказать, что <coughs> и в нашей сегодняшней деятельности, и, и студенты, и преподаватели, мы, конечно же, опираемся на его идеи, высказанные... Ну, почти два столетия тому назад мы каким-то образом все равно ощущаем э, его наследниками я хочу сказать что мы продолжаем его идеи еще в каком ключе он всегда говорил о том что э, в рамках лингвистики он не замыкался он всегда говорил о том что должна быть э, очень хорошая опора на гуманитарной науке в частности на психологию социологию он говорил что без знаний археологии этнологии э, истории культуры э, народов ну, в лингвистике можно сказать, делать нечего. Поэтому он э, не просто это декларировал, он практически это осуществлял, что очень важно. И мы, конечно же, помним его вот такие вот инициативы и э, всегда используем междисциплинарные связи в наших исследованиях. Одна э, ну вот тем... секундочка, я mm -hmm. вас перебью и скажу о том, что это как раз можно сделать в рамках нашего института, потому что у нас есть археологи, историки, конечно, социологи. Да? И, возможно, вот такое целостное изучение его идей. Да, наш институт отличается междисциплинарностью, у нас действительно очень много направлений подготовки, поэтому это даже очень, очень, очень интересно, как его идея, идеи которым почти 200 лет реализуется сейчас в современных условиях. Может быть, не случайно, что именно в нашем институте, институте международных отношений, где есть и историки, и лингвисты, и а, международники, этнологи, и этнологи, археологи. кого у нас это только не готовят, именно в нашем институте чтят и хранят традиции, которые были заложены самим Будуэном де Куртенель. Да, я думаю, современное исследование, его идея, оно как раз предполагает вот такого рода междисциплинарность, потому что а, не только лингвисты должны в чистом виде обращаться к его идеям. И, ну, вот в этой связи, наверное, нужно сказать о том, а как мы вообще чтим память Бадуэни де Куртане? Виктор Евгеньевич, как в Казанском университете чтят его память? Память память об Бадуэни де Куртене она, ну, она священа не только для наших ученых, не только для наших сотрудников, но и для студентов. И доказательством этого является то, что в ноябре... 2011 года в Казанском университете э, на стенах главного здания была установлена мемориальная э, таблица. Табличка такая, М, да? Да, мемориальная табличка. Mm -hmm. Как раз вот... Табличка, для, посвященная человеку, который занимается изучением языка знания. А сколько у там три таблички даже. Они были написаны, там один и тот же текст угу. продублирован на русском, на татарском и на польском языках. И э, барельеф самого Будуэна Токуртене. И э, надпись гласит о том, что именно здесь, в стенах Казанского университета, работал выдающийся ученый, лингвист исследователь, память о котором хранится до сей поры э, в стенах Казанского университета. И на открытие этого, этой мемориальной доски в Казань приезжал посол э, Польской Республики в Российской Федерации, э, принимал участие ректор Казанского университета и э, научная общественность города Казани. Угу. По-моему, автором э, этой таблички был польский скульптор. Да, польский, э, польский э, скульптор -э, Врублевский э, Александр Врублевский, да, если я, мне память не изменяет. Сейчас принято в Казанском университете для того, чтобы студенты находились в поле пространства культуры, давать имена великих ученых, деятелей, актовым залом. Если в Казанском университете актовый зал посвященный Будем Куртане? Да, есть актовый зал нашей высшей школы, назван в честь выдающегося лингвиста Ивана Александровича Будуэнда Куртене. Назван и теперь и студенты, и преподаватели, которые там собираются. Ну, очень хорошо. Это еще одно напоминание о том, какой вклад внес Будуэнда Куртене в историю Казанского университета. Но для того, чтобы имя Будуэнда Куртене было присвоено актовому залу, Необходимо было получить разрешение родственников, потомков, тех, кто владеет правом на это имя. И история с этим связана. это пояснение детективная история, это настоящий филологический квест. Елена Александровна, расскажите нам, пожалуйста, о том, как это удалось сделать. Прежде всего, следует сказать, что Бадуэнда Куртене была женат дважды. Первая супруга Цезария, к сожалению, скончалась во время родов вместе с двумя близнецами. А второго брака с Рамуальдой у них родилось пять детей, один сын и четыре дочери. Следует, наверное, все-таки отметить это дочь Цезария, которая была известным этнографом. Именно у ее сына Тадеуша в 1942 году родилась дочь Марта. Она является правнучкой Бодояна Докартанэ. И она по сей день проживает в Варшаве, в Польше. То есть у Бодояна Докартанэ есть ныне живущая правнучка? Да, угу. есть живущая ныне правнучка. Как вы ее нашли? Вот Прежде всего, следует опять отметить, у нашего института неординарный директор, известный историк, музеолог, памятниковед Рамир Райович Харудинов. Он считает, что деятельность великих, выдающихся людей, деятелей культуры, науки, образования, связанных с Казанским федеральным университетом, должна быть достойно отображена в, в современной истории университета. Именно поэтому в нашем институте появились актовые залы и аудитории, связанные с именами Александра I, основ, основоположника Казанского императорского университета, Карла Фукса, ректора. Евгения Максимович Примакова, это государственный деятель и выдающийся дипломат. Также проводится ряд именных акций, чтений. Вы, наверное, помните ту удивительно трогательную историю с перезахоронением праха да. великого ученого Василия Энгельгарта в загородной обсерватории университета. Спустя 99 лет после его кончины в Дрездене в Германии. Кстати, данное мероприятие стало возможно благодаря личному участию и активной поддержке нашего ректора Ильшат Рафкатча Гафурова. А вообще, в целом, Рамир поставил перед нами задачу найти потомков БДН до Куртене. При этом он сам проделал большую работу, изучил европейские и.. Мировые генеалогические сайты Определила основные ветви потомков Будена-Докуртне. И оставалось лишь одно, но самое важное Их найти а, В этом нам помогли наши польские коллеги И вскоре нам пришла а, Весть а, с адресом И контактными телефонами Пани Марты а, Далее Виктор Евгеньевич с ней списался Они договорились о дате встречи а, а, К удивлению а, Пани Марта оказалась очень Интересной женщиной Коллегой по профессии так, она, она? она долгое время занималась исследовательской деятельностью, этнографией и в том числе занималась активно историей своей семьи. Поэтому она нам очень подробно смогла рассказать потом, как Будуена Декуртане. И при беседе вот, э, Пани Марта официально дала свое согласие на то, чтобы актовый зал Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений Казанского федерального университета был назван в, часть, в честь ее великого предка. Mm -hmm. Ну вот э, мы начали с того, что Буденте Картане родился недалеко от Варшавы, 174 года, э, 174 года назад. Mm -hmm. А где он похоронен? Он похоронен на Калининском кладбище. Нам посчастливилось его посетить. Мы также посетили могилы других его потомков, поклонились и от имени Казанского университета возложили цветы. Я думаю, что это вообще замечательная традиция. Потому что есть дни памяти Лобачевского, которые проводят математики, есть дни памяти Бутлерова, которые проводят наши э, замечательные химики. И я думаю, что дни памяти Буденне-де-Куртане э, тоже должны стать одной из традиций Казанского университета. Не вот 13 марта этого года. Я думаю, что эти дни памяти пройдут у нас в Казани впервые. И станут вот такой ежегодной традицией, очень важной для всех наших лингвистов, филологов, этнографов, археологов, всех, всех наших гуманитариев и всего Казанского университета. Большое спасибо всем нашим гостям, участникам сегодняшней передачи. До свидания.